Всем привет Совет От вашей души расклад плюс индийский. Буду по Посмотрим, какой совет ваша душа хочет вам передать. О чем хочет вам сказать? Чтобы вы обратили внимание не только на свои эмоции и чувства, а именно на душевные переживания. Возможно, в какие-то моменты вас терцают и вы хотите разобраться, понять для чего, почему. Что-то вы можете не замечать, не понимать. Но ваша душа хочет вам передать и чтобы вы обратили внимание именно на то, что в данный момент ваша душе необходимо. О, смотрите, уже совпадение. Хорошо. А, смотри, смотри, смотри. Тишем совпадение. Вот ищем совпадение. Так. Чем-то больше не вижу таких то совпадений. А, вот сопадений в рыбки. Рыки, руки. руки, руки. Давайте посмотрим с первого ряда. Так, раз совпадение. Два совпадения. Может еще есть какие-нибудь совпадения? Надо посмотреть, хорошо. Обратите внимание на наше совпадение. Противошу не хорошо. давайте начнем. Узел. Вот. Так, сейчас начну. Так, узел. У -у -у -у. Совет, не торопиться. Ваша душа хочет вам дать совет, чтобы вы не торопились каких-либо интересующих вас вопросов. Неважно в какой сфере. В плане здоровья, в плане финансов, в плане работы. Главное, чтобы вы не торопились. Все взвесили правильно, за и против. И также оставили вопрос, с какой пользой для вас это вам необходимо. Так, тут у нас два сердца. Красиво, да? Два сердца. Два сердца. Так. Вы любите и любимы? Ваша душа хочет, чтобы вы не забывали про то, что вы любите, вы любимы. В вашей личной жизни все хорошо. Даже если сейчас какие-то недопонимания у вас есть, то вы чтобы обращали именно на то, что вы любимый, на вас любят. Так, смотрю второй Второй ряд. Никаких совпадений я не вижу. Вот серьезно, никакие вообще. А знаете что? Там же были номера. Вот сейчас я все это сделаю. Подождите-ка. С этого ряда первый и пятый. Если так сделать. Вот. Совпадение есть. Так. Я думаю, что можно сделать именно, обратить внимание на то, какие там цифры и по цифрам. Я думаю, что тут именно те картинки полноценные, да, именно делают, ну как, либо они все есть, да, либо же половинки обязательно остаются повторяющих картинок. Кстати, это рисунок Петра, Ба. Петля. Проблема отношений. Вы должны не переживать, если у вас с кем-либо произошли отношения, чтобы вы понимали, из-за чего это произошло, понимать, почему так. Возможно, хотят обратить внимание. Люди именно чтобы вы обратили внимание, понимали, для чего, почему и как вообще вот так вот происходит, что люди между собой ссорятся. Именно проблемы в отношении. Ссоры дается для того, чтобы человек понимал, кто рядом находится, что рядом происходит, почему так происходит, из-за чего происходит так. Так это же, Сав. Же, Нерешенная проблема. Дружа. Хочет, чтобы вы обратили внимание на нерешенные ваши проблемы, ваши именно дела, которые вы начали и до конца не решили, чтобы вы больше внимания обращали. На то, то, что необходимо, важно именно в данный момент, чтобы решить. Не оставлять, не собирать, не коррекционировать, не создавать сеть проблем, проблемы, проблемы данные для того, чтобы находили правильное решение, чтобы решали. Они а смотрели и думали, зачем, для чего, почему. Обязательно надо именно действовать. Сейчас и здесь. Ваша душа хочет, чтобы вы обращали внимание на то, то, что у вас имеется, что у вас есть. Так, третий ряд. Тоже я не вижу совпадений. Никаких. Вообще никаких. Никаких совпадений. Давайте смотреть четвертый ряд. Так, четвертый ряд. А вот, смотрите, как. Раз совпадение. Ну, тут два совпадения. Так. А, вроде все. Вроде не больше впадения. Две рыбы. Как будто там они танцуют, да? Жемчужная тяжесть. Так, две рыбы. <к� -к� -к� -к�.> Спор, двуликий разговор. Вы можете спорить с кем-либо. И когда люди между собой спорят... Даже если и разговаривают, они могут понимать по-своему. Вы должны именно свои слова доносить так, чтобы вас человек понимал. Возможно, вы разговариваете вот именно на таких фисках, да, определенные слова, определенные, определенные стиль разговора. И человек может не понимать эти слова. Человек понимает по-другому. Если вы хотите, чтобы человек вас понимал, вы начнете говор говорить именно такими фразами, такими словами, чтобы вас человек понимал. Иначе вы говорите совсем по-разному, вот как две рыбы. Вот у вас один разговор, вы вдвоем по-разному говорите, и вы можете не понимать. Например, человек использует плохие слова на этот мат, а другой человек хорошие слова использует и говорит культурно. То есть, ну, такие слова, которые уже как бы не употребляются. Но если. Вот как в книжках пишется, с уважением, с почетом, хорошие слова. Вот, и человек говорит. И этот человек, конечно, не поймет, но скажет, что ты мне говоришь, если она не понимает тебя. И этот человек, возможно, не будет хорошие слова говорить, но человек привык, именно в этом стиле говорить. Да? все подряд. Вот не думай. говорит, говорит говорит. говорит. А этот человек думает. И вот, если этот человек хочет, чтобы понимали, надо говорить тоже хорошие слова. Даже говорить слова спасибо, пожалуйста, тоже должны употребляться. А не так, вот, чтобы просто вот слова говорить и все, и человек не понимал. Почему, из-за чего? А именно за что-то. Из-за чего-то, почему-то. Объяснять тогда у вас разговор будет не для одного человека, который говорит, а другой просто слушает и не понимает, а именно для вас. Вот как а, одно на двоих, чтобы понимали суть. Так, змея. Смотрим, змея. Сплетник левита змея. Из-за недопонимания. подождите смотрите, что еще. Вот еще совпадение. Ну, давайте по поводу змеи скажу. Сплетник левита именно. Происходит из-за того, что не так посмотрели, не так сказали. Из-за недопонимания вот человек вас не понял, и начались сплетни. Вот человек не, не понимает, вот как можно разговаривать, и так далее. И получается, что люди между собой уже не понимают, также начинают объяснять другие, вот мне человек не понимает, как можно разговаривать и так далее. Обязательно вам надо научиться говорить не только, как вы обычно привыкли разговаривать. Если вы хотите, чтобы вас понимали, идти именно навстречу к человеку, именно с такими словами, чтобы вас начинали понимать. Так это у нас. Иначе не только вы можете сплетни говорить, да, и также могут и про вас сказать, вот вас не понимают, и какие-либо сплетнисти. Душа говорит чтобы вы на это обратили внимание, научились именно разговаривать, общаться с людьми так, чтобы вас понимали. Почему вообще общение со, создано между людьми, чтобы друг друга понимать, доносить именно те слова, которые вы хотели бы сказать, или которые нужно сказать, или необходимо важно, чтобы человек именно услышал те слова, которые именно нужны в данный момент. Так, это у нас опахало. Нерешительность, недоверие. недоверие. Вы можете, ваш душа переживает нерешительность, вы можете не не решительно сказать правду, не решительно именно произнести те слова, которые думаете, что вас могут не понять. Вы пробуйте разговаривать так или так или так. В разных стилях, в разных разговорных словах. Вот у нас столько можно донести слов разными словами. Вы попытайтесь объяснить человеку так и так и так. Можно даже начать так. Разговор. Я не хочу с вами ругаться, я хочу уточнить. Меня интересует данный вопрос. И говорить, какой именно вопрос. Давайте подойдем в итоге, посчитаем, сколько советов. Раз, два, так, три. А вот четыре, пять, шесть, семь. Тоже 7 советов у нас получается. Египетский по был семь, как я помню. И вот индийский будет. Тоже семь советов. Душа хочет, чтобы вы научились слышать самих себя и также слышать других людей. Кстати, я хотела проверить по номерам. Вот один, да? Один. Вот по-любому какие-то картинки будут половинками. Эти половинки, их, наверное, не будет в разъяснении. Так, это два. Ой, три. Где два? Сейчас. То есть все-таки хочу проверить. Точно два? Да, Два. А где-то до совпадения. А вот. Совпадение вот так. Так. 4 надо. 4, 4. Все-таки я хочу посмотреть. Там по-любому будут, наверное, половинки. И эти половинки, они не смотрят. То есть не говорят. Либо будут повторяться. Так, 5. Так, 5. так 6 надо теперь. 6. Вот 6. А, вот 6 вот так-то. Да? 6, 7. А, смотрите-ка. Вот этот сюда, смотрит, а. так 8. А вот коровы. 8. Так, где-то было. 9, 9, 9. Так, 10. А вот беседка, если вот так привернуть Так, 9 минут. Так, Вот вот, вот. Так. А тут вот цветочек. Так, 13 сейчас. По вот 13. Вот Четки. 14, сейчас, сейчас, 14. вот, наверное, вот этот вот значок. Так, 15, 16, вот, вот колокольчик. Так, 17. Слоник будет. 18, 19, и 20. Так. вот процентов вот это вот я не вижу. А, вот есть, оказывается. Если вот так смотреть. А, все. Все картинки есть. Вот. Все, все. Вот женщина есть вот это есть вот это вот этим вот то есть все совпадения тут есть получается да вот совпадения все абсолютно все а я думаю что такое вот половинки которые остаются вот здесь они никак не ну не то что не складываются но как будто такое остается половинками все картинки тут есть все все совпадают все ладно. хотела посмотреть чтобы понять Хорошо. Так, все картинки, значит, есть. в описании тоже есть эти картинки. Итак. Попереживали, улыбнулись. Дальше полетели делать дела и счастье. Оберегать себя. Так. Эмоции нам нужны для того, чтобы мы переживали, что-то чувствовали. Это вот как питание для нашей души. Но также надо понимать, иметь самоконтроль, какие эмоции, и вообще задавать себе вопрос. Мне сейчас это нужно, важно, чтобы переживать, а я себе разрешаю переживать. А мне это необходимо, а почему, а по, какому, ну, по какому моменту, с какой целью, какие последствия будут, после того, когда вот я начинаю это переживать и думать, вот, что это так важно нужно. Самое главное, это душевный покой, душевное именно. Не то, что такая душевная, а именно доброжелательность с душой, чтобы вы понимали, чтобы было у вас душевное успокоение, чтобы вы были вскормонии с душой, чтобы вы понимали и могли понять не только себя, но и других людей. Всем пока.